Привет, я Эрик Шоков и сегодня мы сыграем на конфиге про игрока Я бы сказал, что это звучит как-то как 2019 год, 2018 Но я бы не записывал бы этот ролик, если бы конфиг джема не был бы настолько уникальным Если что, я всю жизнь играл на... На самом деле я раньше играл на стрелочках Гоночки всякие, да и... Да я в детстве играл на стрелочках Дальше я перешел на VSD И играю до сих пор на этих кнопках Но есть уникальные люди К примеру, как Джами Али Которые играют На RDFG Если что, это меняет понимание того, что ты вообще делаешь Максимально У меня моментами пропадало ощущение того, что я играю на клавиатуре Сегодня благодаря клавиатуре Я буду играть хуже Куда еще хуже, вы меня спросите. А сейчас я вам покажу. Что было бы еще интереснее, я позвожу Фандера, чтобы сравнивать наши результаты. Желаю всем приятного аппетита. Ролик будет недолгим. После интервью с Джеймом, который 50 минут длится, я думаю, что это будет прям... Конфеточка Если кто не смотрел интервью с Джеймом Посмотрите его обязательно оно у тебя в подсказке Буду очень рад, если этот ролик наберет 20 тысяч лайков Поэтому если тебе понравится Пожалуйста, не забудь это сделать Мы полетели Прямо сейчас мы на соби-шоке, Режим Дуэлс Первый сервер Это Only Mirage Я сейчас вместе с Джеймом и мы попробуем поиграть вместе Что для этого нужно? Вам нужно прописать дуэлс, вызов на дуэль Выбираете игрока И выбираете то, что вы хотите К примеру, только АВП, только пистолеты и все оружие. Я выберу, наверное, все оружие, Выбираю количество раундов Давайте сыграем до 30 выигранных И все, сейчас Джейм принимает приглашение И игра начинается И как раз таки, что было бы интереснее мне Я так его выиграю, Джейм все-таки Я буду играть на конфиге Джейма Кстати, с Джеймом я уже играл Да, это и... Печально Это закончилось печально для меня, да Так, я ставлю конфиг Джейма О, Все по-другому стало, просто все по-другому Все, ребят, игра начинается <связать> На самом-то деле Я думал, будет сложнее прыгнуть Правда Очень комфортно играть Да и процелы у тебя хорошие Не, у тебя хороший конфиг Это как будто, ты, как будто ты не в эту игру играешь Очень классно, очень классно, мне нравится Вот именно сбить обстановку, поменять ее Интересно. Ой, ой. Слушай, я, у меня голова забита. Тут э, тем, куда я вообще нажимаю? Да, оправдание все же. Так, хорошо, я ставлю свой конфиг. Я тебя сейчас уничтожу. Бро. Все, погнали, давай, я тебя уничтожаю. Чего? Не батишься, что ли? Я не бачусь с ним. Вот так вот. Он завадился. А ты? Я не бачусь, бра. А вот ой, ну тут напряжет. Вот так. Ты думаешь, я это ставлю? Ты это вставишь, да, чувак, ну нормально я Да, только с учетом того, что мне звонит курьер постоянно, но это ничего жестко, я думаю, что мне надо сменить прицел. Небольшая рекламная пауза. Я сейчас по 300 долларов разменяю скины и попробую сделать из 90 долларов 150, либо 130, либо 140. Поэтому я сейчас ставлю каждый скин на каждый режим. Кайс и посмотрим, что из этого получится 30 долларов в краше ставлю на 2 Джекпот ставлю 1 скин И Вилли ставлю на x2 Ах, не успел, черт. Первая ставка, 29 долларов у нас Зашла, зашла реально зашла О, ещё что, еще зашло что Джекпот я выиграл, да, я выиграл джекпот с шансом 80% И в колесе я бы поставил Я бы проиграл, кстати Я поставил 59 долларов на x2 Да, чуваки, только что я сделал 170 долларов из 90. И этот ножик я забираю прямо сейчас. Пока забирается ножик, я немного раздарю промокодики. 350 активации, промокод Cyber. Используйте. 350 человек могут активировать и получить 25 центов себе на баланс. Авторизуйтесь на сайте и зайдите в бонусы. Вот здесь это вводится. О, а еще и пришел трейд. Просто гениально? Гениально. Ссылка в описании. Энэйбл, надо, надо, надо нас, наших размышлений. Ай, меня выкинул. Да ё просто, Ой, тупая. Вот как... Как вы играете в матч -мейк? Это вообще что? Почему это должно происходить? Так. Ребят, мы начинаем играть. Так, смотри. Я все, что делаю, это нажимаю сейчас на USD. Так. Так, все. По привычке. Так. Е, смотри. Е, это Q. Е, это... Так, ладно. А как сесть? На Z. Сесть на... На Z. Вот Z. Чувак, гениально. Просто гениально. А-shift. Пробел. Из-за того, что Z так близко к тебе, ты будешь очень часто... Oh! <гас> <гас> ты будешь очень часто приседать, и это поможет тебе пристреливать кого-то. <гас> да, ну все хорошо. А перезаряжаться как? Же... А Т. На... Т. Так, так. Хайкину. А, ну конечно. <гас> <гас> <гас> это просто легендарный конфликт. <гас> Не, чувак, это очень круто выглядит. А, нет, это Убил у Убил еще. Хор хорош, как ты так делаешь? Блин, из-за того, что а у меня блокбары, у меня такое ощущение, что я не весь CSGO вижу. У, чувак, <свят> я так аккуратно начал играть после кофе -корджета. Сейчас еще слою заставлю у себя. Я чувствую себя вообще, как будто у меня коврятура нет. Ковра. Ковра убил. Убил Ковра. Убил еще. Так, это эйс. Это эйс. Я лечу за эйс. Господи, я раньше так играл. И это было просто прекрасно. Убил шорт. О, я окно убил. Я убил окно, бро. Не, чувак, я кайфую пока что. Слушай, мне нравится тоже. А... Джеки, привет. Это вообще легендарный конфиг. Я мупор хорош. Салам алейкум, а это Эрик Шоков. Прикрыл. Фу -фу -фу. Я убил под окном. Блин, так мог перевестись ну, Что? Christ, вот сейчас я хочу пройти, получается, немножечко на шифте, а потом присесть. Так, я хочу пройти. Я хочу се сесть и убить сейчас. Бро, хаешку даю. Убил Вау. Слушай, ну скажу так. Играбельно. Честно, я ожидал что мы будем тупить максимально. А это еще играбельно. Это еще играбельно, да. Я как бот не могу спуститься. Я просто в решетку не могу спуститься. Я ударяюсь о Ум, я через тебя попав. Я, я врезался, я не понял, как это. Чувак, из-за того, что я не знал, как спуститься, меня убили. Ой-ой-ой, бро. Mm, Этот ну тебе это тебе не фейсит. 4000 Давай, брат, покажи уровень. Хорош, все, мы проиграем. Ой-ой-ой. Ну, -ой. это x о, И за белым уф, уф Я не видел, но я переключился Да, видос Шокич Надеюсь, не разгорится Бедно. <Дело>? Хорош Да, А, я слышал Форест. Ой, блядь, Форест. Этот Эдвард. Как он долго инфуз говорил. А, я, я... О, я не понял инфу сразу, блин. Я да, да, да, да, да. Бомба у меня. А. На Форесте. Форк. ладно И такой бей. не такой не выигрывается забей ну в да, прошлом надо было выигрывать 48 да, да, да. фрагов Фандер, тебе вообще без разницы на каком, каком конференции играет мне понравилось достойно а достойно бей. а потом хочешь аимку попробуем с тобой давай давай прямо сейчас давай с создаю давай. создаю давай. заходи Ой, жестко ты ставишь Блин. Ну, ты заметил, что Джека очень грамотно двигается. То есть у него постоянно стройпы, вот влево, вправо, Там он любит. Вот постоянно двигаться, двигаться постоянно. Ух. Хорош. Не, чувак, я путаюсь. Да, ну, okay. да я, я же сейчас в коробке смотрю. Давай сыграем без э, этих конфигов в АМ. Давай, давай, давай. Ну, сейчас же доиграем, да? Да, доиграем. Так, 16 9 ты сыграл выиграл меня, э, получается, на конфиге Джейма. А сейчас да. на наших конфигах. Так, Ничего, если там голова меньше. Ты так префлыл, что я вообще потерялся на карте, это уже так некрасиво. Хорош, брат, хорош. Ну, что могу сказать, победила дружба? А тут не допов? А, есть допов. Уже не дружба, да? Ах, все, все, уже, уже поссорились, проверили. ой ой, ой, перевелся так Ой, как же приятно на ВСД да, двигаться. А ты прикинь, раньше же все играли вот так вот, с полосочками по бокам. Абсолютно все. Ну, а на наших конфигах Фандр забрал 17-19. Но ну, это 4КЛ, это вообще гений этой игры. Но, кстати, вот то, что я у него забрал 17 раундов, это еще раз объясняет то, что играть хорошо на имках и играть хорошо в катках, это совсем разные вещи, это разные движения. Поэтому э, неудивительно, что так получается и что получается у меня в катках. Да плюс, бро, ты вообще сейчас мало играешь в КС, так что это вообще, типа, хороший результат очень. Спасибо. Ну, я как-то уже от тематики не знаю, отошел. Хотя на ланчик бы съездит. Блин, я бы хотел с тобой на лан-турнир. Вообще очень хочу съесть с тобой на лан Да, так. Хорошо, давай, давай, хорошо. Я давай Хорошо. Ребят, прямо сейчас мы забились с фандера на лан-турнир. Я тебе говорю дату, и мы едем, хорошо? Сейчас тебе скажу дату. Короче, он будет либо 31 либо 7 Готов? Давай на седьмое. Всё, Кстати, в... А это в Питере будет. Да. А, там система работает, два человека в команде, остальные попадают случайно в команду. Можете третьего попасть, можете взять рандом. А ми ми микс называется, а да. Микс, да. Микс, микс. Микс. Но два игрока пошли, пошли. могут играть и в команде. Так, я сыграл только что Match 91 фраг КД 1.24 На конфиге мистера Джейма В целом, я доволен На самом-то деле, эта идея не самая плохая Но тут дело в том, что ты будешь прыгать очень долго То есть, это не поменять сенсу на мышке Не поменять мышку, не поменять клавиатуру Это поменять полностью твое мышление Потому что, как только ты садишься за эту клавиатуру Где RTFG вместо VSD Ты все равно будешь тыкать на эти VSD Это мозг человека Это привычка Совсем скоро она пропадает Поэтому тут уже дело в том, что насколько Долго она у вас пропадает Играть или нет, я думаю, что стоит попробовать Кому-то, может быть вам зайдет Сначала порофлите, поиграйте с друзьями Ну а потом задумайтесь, может быть В этом что-то есть С тобой был я, Эрик Шоков На меня ссылки есть в описании На фантера Twitch также в описании Спасибо большое всем И не забудьте подписаться на этот канал, чтобы не пропускать новые ролики Пока